Как хорошо, когда у всех детей есть папы, и не болит ни за кого душа. Как здорово, что папа любит маму, все остальное просто суета. Все остальное купит, если будут деньги, не будет их руками создадим. Но очень важно, чтобы жили в счастье дети и выросли хорошими людьми. Прочитала эти стихи и просто заплакала. Взрослая тетенька, в которой выросли дети, уже в ночь подрастает. Но 29 декабря будет 55 лет, как нет моего папы. Всегда жила с этим комплексом, что у меня нет папы, от этого я не уверена в себе. Некоторая закрытость, не было 6 лет, когда его не стало. Мало что помнится, по семейным строительствам он уехал на строительство в Окинский ГЭС в Финской области. Простой работяг, он работал водителем. Так мало фотографий, так откуда же взяться, когда жизнь проболась 30 лет. В августе 1962 года я видела его последний раз. В памяти детства осталась эта встреча. Гуляли по городу Чайковский, погода была осенняя, у меня была сиреневая теплая шерстяное платье. Позже пап прислал фотографию, где написал. Дочка, расти и будь счастлива. Не забывай папу. Город Чайковский, Пельмская область, Боркинская лес, 6 августа 1962 года. Много лет спустя я приехала в этот город. Бывала там не раз, нашла могилу его, поставила памятник ограду. Надо хранить памятник на тех, кто себя любил. С документами на вождение автомобиля у меня лежит его фотография. И вот уже 26 лет я еду по дорогам и своим уберегом, фотографиям папы. Папу очень нужен, когда растут дети, особенно девочки. Так важно, чтобы именно он сказал, что ты самая красивая и удивительная доченька. Очень похожа на его маму. Что учишься ты хорошо и именно в этом похоже на меня. Все дети будут самые лучшие, любимые. Вы были с любовью из моего зонтика беременны. Мир в вашем доме.